Признаком того, что авансовый отчет проверен сотрудниками бухгалтерии и не содержит ошибок, является зеленая пометка, расположенная на белой питограмме документа. Данная пометка означает, что ваш авансовый отчет доступен для печати. Если на форме в командной панели кнопка «Печать» у вас не отображается, необходимо зайти в меню «Еще», выбрать пункт «Печать» и далее «Форма авансовый отчет». Формируется табличный документ, содержимое которого вы можете проверить самостоятельно. Например, на обратной стороне печатной формы мы видим информацию, которую указывали на вкладке «Израсходовано». Для отправки документа на принтер заходим в главное меню, кнопка вызова которого расположена в левом верхнем углу окна. Далее выбираем пункт «Файл» и «Печать». Если вы работаете через браузер Internet Explorer, появится информационное сообщение, в котором сказано, что для печати необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа просмотра документов PDF, например, Adobe Reader. То есть, если ранее на компьютере вы уже работали с файлами формата PDF, можете нажимать на кнопку «Открыть». В открывшемся окне через меню печати отправляете документ на принтер. Если, как и в моем случае, у вас программа для работы с PDF-файлами не установлена, информационную панель можно просто закрыть. Далее переходите в диалог «Сервис» «Параметры» и выбираете способ печати «HTML», после чего нажимаете на кнопку «Открыть». OK. Снова через главное меню выбираете пункт «Файл» «Печать» выбирайте необходимый принтер далее снова на кнопку печать документ будет распечатан на выбранном вами принтере также обращаю ваше внимание что при работе с частью авансового отчета у вас может появиться сообщение с текстом что данный документ недоступен для печати обратитесь к ответственному бухгалтеру в данном случае, еще раз проверьте, что у вашего авансового отчета пометка «Зеленая» установлена. То есть без пометки ваш документ распечатать будет невозможно. Также обращаю ваше внимание, что для того, чтобы можно было распечатать авансовый отчет, ваш документ должен быть помечен бухгалтером.